Когда оно от меня отстанет, как мне от него убежать? В общем, как, бздец, тут цены, а? Это сколько надо зарабатывать, чтобы это все оплатить-то и играть с комфортом? Просто в шоке, я, просто в шоке. Ч ⁇ это за черт за мной увязался, друзья? Ч ⁇ это такое? Как, его, как от него избавиться вообще? Я не могу бегать, где хочется есть. Как, куда я попал, черт побери? Что это за оказия такая? Вы посмотрите на это чучело. Откуда оно вообще взялось? Нет. Друзья, похоже, это хода, похоже, это кранты. Он догоняет меня, он в воде меня догнал. Нет, друзья, капец просто какой-то, что это произошло. Откуда вообще я его нашел, непонятно. Нас подбили и у нас все отобрали. Мы воскресились э, где-то в каком-то лесу. Так, ну что, у нас вроде бы все целое. Все, что мы добывали. Просто мы резнулись э, вот тут вот возле этого, значит, нашего уважаемого Владимира Ильича. Да, вот этот черт, который возник откуда-то непонятно из болота, меня внезапно вдруг а, настиг. Да, я развел костер не в том месте и не в то время. Никогда не делайте так, как я сделал сейчас, иначе вам придет такой же конец, как пришел ко мне. Продолжаем играть в стей аут, друзья. ММО-выживалочка а, в духе сталкера. Еще ее в народе называют сталкер онлайн. Не знаю, если честно, почему, ну наверное, потому что она похожа немножко на сталкера. Так, ну что ж, у нас, ребятки, сейчас важная миссия. Пора на выбираться со станции лесной и двигаться уже дальше. В станции лесной что-то мы немножко задержались. Хотя говорят, что сделать здесь, по сути, нечего. И по возможности надо сваливать в Любич. Вот туда, ребятки, дорога у нас сегодня и будет пролегать. Ну что ж, добрались мы до много, до много уважаемого барыги. Давайте все-таки а, выполним контракт, который он нам предоставил. Сейчас я вам покажу, что за контракт. А, в Любиче услуга Барыги. Нам нужно было достать артефакт. Мы собрали этот артефакт в прошлой серии, ребятки. Все вы видели сами. И теперь я без промедления а, выдаю ему этот контракт. Точнее завершаю контракт. Так, ну что, Барыга, я сделал все, что ты говорил. Давай уже... Дальше мне указание. Что мне дальше делать, чувак? Я принес артефакт. Молодца, братишка. Чё, разберемся, как, сторо... как, стор... как сторожа уломать. Ну да, рассказывай. Я тебе тут патрончиков отсыпал, кстати. Так что там, короче, рецепт такой. Отдуешь в деревню. Она тут одна рядом, не промахнешься. Там живет один старый чудак, зовут Ильич. Он гонит всякие настройки. Настойки и вообще, он травом спец. А попросишь у него настойку на корнях. Аира, сечешь, как вы там с ним, э, платье, э, как вы там с ним э, платье добазаритесь, это дело не мое. Вот достанешь на стойку, дадим сторожу, а там уже дело за малым. Это дрянь, мозги нехило так прочищает. Черт возьми, я так понимаю, это у нас продолжение, да, история. Ты, умен, ты упомянул личные просьбы сторожа? Верняк, выполнить такую просьбу лишним не будет. Глядишь, так и примелькаешься. Так и примелькаешься, может даже запомнит тебя, закончить диалог. Так, ну что ж, у нас новые ребятки ответвления в задании. Я думаю, мы уже сейчас рванем рецепт для сторожа. Барыга со станции лесная утверждает, что настойка из корня аира поможет уговорить сторожа разрешить поездку на дрезине. По его словам, такую настойку можно раздобыть у Владимира Ильича из деревни, в деревне, из деревни. Вот это перевод, друзья. Короче, в деревне неподалеку. Найдите в деревне Владимира Ильича и попросите у него настойку. Так, выбраться со станции. Ну что ж, друзья, продолжаем. Продолжается приключение, я-то думал, мы уже рванем Я помню, где этот Владимир Ильич обитает Мы уже не раз там пробегали Так, водички мне вроде не надо, а вот от перекуса Я бы не отказался Давайте немножечко перекусим, а то что-то Совсем как-то уже плоховато нам Так, отличненько, ну чё чувак, отлично себя чувствуешь Дорогие подписчики, если кто сейчас меня смотрит, Пожалуйста, не судите меня слишком Строго, я ну в игрушечке Под названием Stay Out, играю в ней вси... В нее всего лишь несколько часов Где-то около трех, можете Сами посмотреть, а кому интересно эта информация, поэтому э, играю как могу. Ну, а вы, пожалуйста, ставьте лайки за такую годноту, если, конечно же, вам не жалко. Вам вообще ничего не стоит, а братишке скречу а будет офигенная мотивация и дальше перейти видосики по этой замечательной игре. Ну что ж, продолжаем. Идем к Владимиру Ильичу. Нам необходимо уломать его, чтобы он нам дал необходимую нам настоечку. Настоечка есть только э, у него. Кстати, мне говорят, тут отсыпали патронов. Мне барыга только что дал патрончиков, а это, ребятки, очень и очень хорошо. Давайте посмотрим, потому что без патронов мы можем в передрягу в какую-нибудь влезть. Вы уже сами видели, да? То есть, как я тут бегал-бегал и набрел на чудище лесное, которое меня заваншотило просто-напросто. Вообще в легкую. Поэтому от таких чудищ нужно всегда уберегать своего персонажа нашего. Так, чувачка, так, ну где у тебя пистолетик-то? Давай посмотрим. Так, вот пистолетик, пора бы уже перезарядиться. Так, раз, два, три, четыре, пять. Сколько зарядных? Семи зарядный у нас. Да, он заряжает прям по одной штучке. Смотрите, как он это делает. По одной штучке. Так, шесть... 7 патронов зарядил, отлично Вот с патронами, вот, друзья, гораздо уже спокойнее себя чувствуешь, нежели без них Потому что, ну, ты всегда можешь дать отпор а, любому а, субпостату Так, пистолетик пока убираем, он нам пока не нужен Да, и я так понимаю, Владимир Ильич, это у нас спец по травам а, Я думаю, что какие, если травы будут нам попадаться на пути, мы непременно будем их собирать так, зона опасное место, поэтому надо здесь быть осторожными. Ох ты, травка сразу, ох ты, две травки нарисовались. Ничего себе, так, это что у нас? Это у нас соцветия ромашки. Кстати, самое распространенное, что мы можем добыть здесь, это вот соцветия ромашки. Они растут практически везде. Так, секундочку. А, бородатый. Болотный. Аэроболотный, да, замечательно. У меня на самом деле очень много уже травы. Я тут уже побегал, поизучал окрестности и набрал уже достаточно немало травы. Думаю, что нам сейчас... Так, ага, там собачка, смотрю, в воде торчит. Собачки тоже, ребятки, предоставляют особую опасность. Ну, можно, в принципе, завалить ее, нам мясо не помешает. У меня еще три куска есть, я думаю, в ближайшее время нахватит. Кстати... А у меня забрали, интересно, эту приблуду Так, это что такое здесь? Это крыса, блин, я думал, что здесь такое? Вот какой-нибудь мачете бы мне дали бы Я бы хоть немножко в ближнем бою расшатывал вот таких вот маленьких созданий А ведь я не знаю, как наш чувачок сможет в ближнем бою орудовать Я ведь ничего такого не имею У меня нет ни ножа, ни мачете, ни дубинки, в конце концов Там у нас что такое лежит? Там какая-то коряга, походу Да, в лесу выгодно бродить в том плане, что здесь иногда бывает попадаются дрова а дрова нам тоже нужны. Так, идем, ребятки, к Владимиру Ильичу. Сейчас придем и продолжим. Алло, Песик, я тебя вообще так-то не ждал. Ты что-то сам нарвался, я смотрю, меня. Пора уже применить свою пушечку в действии. Так, ну что, выкуси этого. Нормально, да? Вы ранили собаку. Так, отлично, мы ранили, но не убили. Так, надо, надо постараться. Ах, она меня откусила прям за задницу. Так, ты, зараза такая, а, собачка! Нехороший какой песик, а? Вы смотрите, что творит, а. Вот поганец то такой, а? Еще раз за задницу меня отцапнул. Как же с тобой быть-то, а? Как с тобой быть-то, как быть? Я прям даже не знаю. Так, куда ты делся? Где ты есть вообще? Он, наверное, помер. Кони, наверное, двинул. Я его ранил. Наверное, он истек кровью, скорее всего. Этот песик, где ты? Песик, ты куда девался? Я тебя здесь жду. Так, куда-то он делся. Походу, убежал. Испугался, может быть? Блин, а, вот плохо. Я на него целый патрон потратил. Мне нужно, чтобы это дело все окупилось. Так, ну вот тут он накровил. А, куда-то слил, куда слил в итоге. Куда же он слил-то, этот песик? Или это я накровил? Подождите, это кто накровил здесь? Куда он делся за такой, а? Я тут на него целый патрон потратил. Вы видели? Ага, вот он стоит. Ну все, теперь точно не убежишь от батьки. Ну иди сюда. Охота. Так, это кто тут бегал? Никто не бегал, мне показалось. Так, охота на псов на чита. Так, прицелимся и выстрел. Так, ну что? Еще разочек, да? Получай. Прикончил я вот так собака. Это, мне кажется, была другая совершенно собака. Так, а не забываем перезаряжать. Так, как сложно-то их увидеть здесь на самом деле. Так, собака. За мной гналась еще одна собака, но у нас, скорее всего, истекла кровью. Так, надо разделать этого песика. Потому что то, что мы с него возьмем, нам пригодится обязательно. Так, так, так, все забираем сейчас и выдвигаемся. Да, нам это пригодится определенно. Месо лишним не бывает мясо мы всегда пожарить сумеем на костре так мясо одна штучка всего взять все все забираем я думал гораздо больше будет Ну да ладно идем дальше нам у нас дорога ребятки идет к лечу сейчас так ага, вон тот песик еще один ага. так подожди еще один песик а вот у вас тут развелось то а. я что-то прям в это, в волчий лес что ли зашел я не понимаю а там кто что за упырь такой вдалеке стоит, вы видите? Там реально какой-то упырь, чудо-юдо лесное. Так, ладненько. Этого песика мы тоже разделываем. Капец, так-то здесь лес кишит, кишит опасностями. Мне как только выдали патроны, сразу какие-то упыри везде попоявлялись. Надо быть, ребятки, внимательным и осторожным. Как бы кто сзади не зашел, пока я тут занят делом, да? Секундочку. Ах, он на меня прям смотрит. Там еще один песик. Нифига здесь этих собак. Так, предметов не найдено. Это печально очень. Ты там что на меня смотришь? Иди сюда. Так, промазал что ли? Да, капец просто, а вот я мазила. Патроны здесь на вес золота. Патроны нужно беречь. Ну ладно, раз нам дали патроны, надо бы пострелять немножечко. Так, ну все, если у тебя не будет вдруг шкуры какой-нибудь, пеняй на себя, я всех тут твоих сородичей перевалю. Отлично. Так, давайте займемся им уже. Снимаемся пока что убоем собак. Собаки у нас все здесь зараженные, радиоактивные, я так понимаю, они какие-то дикие И все пытаются оттяпать от нас кусок, поэтому тут нам ничего не остается, кроме как валить этих собак Так, отлично, Ох ты, мясо и части шкуры мы собираем, замечательно Так, еще идем, я еще одну собачку видел, вон там, кстати, стоит, или там не собачка? Кто там стоит, кстати, непонятно, собачка это или не собачка? Вроде как собачка, на первый взгляд а может быть и нет. Я еще видел какого-то чудика вдалеке. Так, песик, песик. Успокойся. На тебя в лоб прямо. Промеж глаз. Как ты и хотела. Так, отлично. Но пока что у нас патроны есть. Но, ребятки, похоже, у нас последние пять патронов остались. Ну, я слышал, что Владимир Ильич нам тоже может патронов осыпать, Если мы ему будем всякую травку поставлять Сейчас мы это и посмотрим Все, добрались мы до Ильича Тут, как всегда, у нас тусовка просто сумасшедшая, да? Все что-то ходят друг друга в стволами тычет. Эй, что, здорово, йоу, мазафака, ты что здесь тычешь стволом своим? Эй, пошел вон отсюда Так, ну что ж, Владимир Ильич, меня к тебе по твою душу отправили Нам надо с тобой какой-то, значит, момент Какой-то момент нам надо с тобой сейчас разобрать Значит, я был на станции, барыга к тебе послал так, так, так. Заказов. Давайте-ка ответим. Вот как! И чего нынче надо бы на этому барыге? Он просит настойку на корнях эйра. Ну да, не к добру. Ты знаешь, мил человек, как тут сложно хороший корень отыскать. Нет, а в чем сложность? А... Так, подожди, подожди, ты мне не договорил. Так, хорош буяниц, слышишь? Владимир Ильич, ты кого тут отстреливаешь? Он отстреливает здесь, короче, всех. Я так понимаю, тут специально стоит человек, который... А... Провоцирует Провоцирует, а Владимир Ильич потом отстреливает Я так понимаю, здесь так это работает А ну-ка успокоились все быстро, так, отлично Дальше продолжаем Кто-то здесь шалит, я так понимаю Возле Владимира Ильича Надо быть предельно осторожным Так, у меня есть несколько вопросов, ты так и не закончил Отвечу, кой сумею, ты говорил, надо псов шугнуть Ага, каких еще псов? Мне нужны патроны, наверное, будут Давайте посмотрим на задание, которое он мне дал Так, выбраться со станции Так, рецепт для сторожа а Владимир Ильич попросил в качестве награды принести ему хотя бы 4 Ухо местных псин Которые расплодились на местных свалках Придется э, Так, так, так, пострелить пар парочку-тройку И отрезать у них уши На случай нехватки патронов Ильич упомянул, что меняет на патроны м, Любую местную траву Так, приглушение вступить э, в отряд а, Не надо меня приглашать вступать в отряд Я сам разберусь как-нибудь Так, отлично, дальше идем Надо, значит, пс псов уничтожить Давайте посмотрим, где у нас это находится На карте Так так-так-так, четыре уха местных псин, которые расположились на местных свалках. И где же это, например, находится-то, я не знаю. Вот здесь, скорее всего, недалеко, да? Вот тут местная свалка или где-то еще какая-то свалка? Я, если честно, пока не пойму. Так, смотрим. Владимир Ильич, а у тебя как-то можно на патроны выменить траву, которую я добыл-то в конце концов? Ты вроде как говорил, что можно. Так, чем ты тут занимаешься? Мил человек, не забываем Так, ладно, пойду, значит, заниматься я отстрелом псин У меня 5 патронов И мне, конечно же, этого маловато Мне бы хоть кто-нибудь подкинул патрончиков Как можно больше И Тогда я бы с этой проблемой разобрался, можно сказать, быстрее Так, ну что ж, идем, значит, валить псин Это новое наше задание а Где их я найду, интересно бы узнать Так, хорош стрелять, ай ты Чувачок, блин, так Опять там Владимир Лич буянит Так, надо водички, наверное, попить Попьем водички и пойдем отстреливать псов. Так, ну что ж, вот я и на свалке, а псов я что-то здесь не вижу. Где псы? Куда все подевались? Ты псов не видел, человек? Что-то че тоже куда-то бежит. Где-то тут псы должны быть. Никто не видел случайно псов. Псы-то есть тут вообще? Нет? Где, где их искать? Что-то я не пойму. Надо ждать, пока они резнутся, что ли, или что? Возле свалки сказали, искать надо псов. Где они здесь находятся? Где они вообще есть здесь, эти псы? Давайте посмотрим, может быть они нам и попадутся Блин, я уже понял, что с этими псами не все так просто Так, это что у нас здесь такое? А это у нас остановочка, но здесь псов я не вижу Где псов можно найти? Которые ходят возле свалок Но по идее вот этот красный квадратик Вот там вдалеке кто-то стоит Это пес или это не пес? Похоже, да, на пса что-то такое Да, это пес Ну, блин, судя по тому, как я до этого лутал Интересно, см смогу ли я залутать слишком быстро у них уши-то, я не знаю Так, это песик Здорово, песик, барбосик, иди сюда, давай постреляемся Так, очень экономно нужно расходить патроны Чтобы, главное, нам только лишь не промазать Потому что с патронами у меня вообще проблемы Так, ну что, режем уши Нам необходимо взять уши Патронов у меня очень мало, да, и необходимо срочно отрезать у них уши. Так что сейчас, думаю, это будет приоритетной нашей задачей. Так, собачка, давай мне свои уши. Владимир Ильич попросил. Так, что это такое? Непонятно. Собачье ухо. Отлично, взял. А мне сколько нужно? Вы подобрали 2 из 4. Так, ну на одну собачку-то у меня еще хватит патрончиков. Так, иди сюда. Ты где кричишь? Где ты есть то есть Ага, отлично, вижу. Так, осторожней. Один выстрел? А, это та, которую я в тот раз не, не дострелил. Не дострелял. Я здесь уже шастал. Я уже один патрон, помню, всаживал, да, в собаку в какую-то. Это, походу, она и была. Замечательно! Все, что не делается, все к лучшему. Патрон мой не был упущен. Так, продолжаем резать уши. Режем, режем, режем уши, как профессиональный хирург. Делаем свое дело. Так. Так, оба уха отрезай. оба. Может быть, еще попутно что-нибудь захватим, если будет. Так. Нет, только уши. Так, ну что ж, взяли мы уши. Отлично, у нас 4 уха, для, необходимые для задания. Все, а патронов у нас, ребятки, нема. Два, два патрона осталось. Короче, я понял, что здесь жопа вообще с патронами постоянно держит в напряжении этот момент. Но ничего страшного, я думаю, что мы с этим определимся. Вообще, мне говорили, ребятки, и в комментариях писали, что у этого Владимира Ильича... Можно якобы выменивать траву на патроны, но, блин, а у меня почему-то такой возможности нет. И если кто, ребятки, в курсе, как правильно это делать, напишите мне, пожалуйста, в комментах, и то я что-то как-то не пойму, почему Владимир Ильич нам не меняет патроны на... Патроны на уши, это сказать, на траву. У тебя тут, я смотрю, тихо. Так, ну что ж, я добыл уши. Давай-ка уже закончим. Насчет настойки для барыги. Что Поведаешь? Уши собачьи принес. Да, жаль животину, но ведь разорвут сучьи дети, ежели, ста... ежели статей то... Что за статей? Что они все про какие-то статей да статей говорят? Слушай внимательно, девись. Не девись, а история с корнем такая. Надо тебе отыскать в болоте три ростка болотного аэра. Его там много растет. Если смотреть э, не в полглаза, вот только корни этой поросли для настойки не годятся. Более всего этих ростков в квадрате d 54 4 э, а после несешь эти ростки к дому Харона на болоте, ты там был уже, ищешь там собачью будку, рядом с ней большой бидон, э, врытый в землю. Кладешь три ростка аэра в бидон, бидон а при чем здесь корень аэра, что-то я не пойму, что он говорит-то такое вообще. Не перебивай меня, я разведал, как, э, как оно надо, а после, как положишь бидон ростки, э, пойдешь на западный край болотины, там торчит большое корявое де дерево, вот у его основания, и высматривай корень аэра. А нельзя сразу к дереву пойти? Хочешь дать кругаля по болотине? Я тебя не держу. Дело в том, мил человек, но все одно к бидону придется идти. Не хочешь верить, можешь проверить. Такие тут правила. Зона хоронит от праздного глаза некоторые вещи. Как-то странно и тяжело они вообще разговаривают, если честно. Очень тяжело читается как-то так. Ладно, что мне надо сейчас сделать? Давайте смотрим, у нас развитие, ребятки, событий, на пути в Любич находимся мы. И никак у нас не получается выбраться, потому что здесь целая связка заданий, квестов, которые приходится решать по факту и по ходу действий. Так, ну что ж, бары со станции, это понятно? У меня есть корни эйра, я уже их собирал. Вот это вроде как они, да, подождите, я посмотрю, вот он, эйр. Это у нас эйр, информация, категория, цветы, украшения. Эйр болотный, я вижу, да, а корень эйра это что такое? Это разве не, не он, не эйр болотный, а что-то другое? Так, пижма, какушник, ромашка, так, жир, жареное мясо, древесина. Нет, у меня корня на самом деле нет. Где этот заброшенный дом на болоте? Надо его найти. Я так думаю, это вот тот дом. Ну, по карте судя, да, вот этот дом, наверное, он заброшенный здесь. Какой-то вроде домик находится или что это такое, я без понятия. А где еще какие здесь дома есть? Может быть, вот этот вот какой-то дом здесь вот? Заброшенный дом на болоте. Ну, не знаю, сейчас пробежимся. Давайте сначала сбегаем сюда, проверим, а потом пройдем немножко в другое место. Та и, там, и там должна быть обязательно собачья будка. Так, ну что ж, ребят, продолжаем выполнять квесты, да, в стей-ауте. И нам необходимо сейчас найти заброшенный дом на болоте. Но это, я так понимаю, тоже какое-то поселение. И это явно не, не домик просто на болоте. А тут целое поселение, и, наверное, оно даже радиоактивное. Я что-то столько радиации уже нахватал, смотрю. А там что такое? Я думал, там упырь какой-то ходит, а там какой-то сталкер тоже что-то рыщет, что-то шастает. Так, ну мы тоже тут пошастаем немножечко. Так, нам вообще-то можно перелазить через вот эти вот, вроде как, а, преграды через всякие. Да, я помню. Отлично. Давайте, ребят, идем. Ну, это явно не... А, вот это что за заброшенный дом? Может быть, это он? Ну, хотя это даже на дом не похоже. Это больше на развалюху какую-то похоже. Так, ну ладно, вторая версия, ребятки, где может быть дом на болоте. Идем, значит, немножко в ту сторону... Да, немножко сюда. Где же этот домик на болоте-то, а? Рядом с деревней, он говорит. Рядом с деревней. Может быть, это вот то... То... Вот этот домик, может быть, на болоте, да? Давайте попробуем, пройдем туда. Может быть, это и оно. Вроде бы как, да. Похоже на отдельно стоящий дом. Так, прям по воде побежим. Побежим по воде. Может быть, здесь что-то мы еще и найдем важного. Нет, ничего вроде нету здесь важного. Ноги только замочил. Блин, а... Теперь насморк подхвачу. Ну да ладно. Так, ну вот это больше похоже, да, на заброшенный дом на болоте. Может быть здесь есть собачья будка та самая, о которой говорим, говорил нам Владимир Ильич. Вот там похоже, да, есть собачья будка. Кто-то здесь что-то стреляет, я смотрю. Так, собачья будка. А, вот он, бидон, собственно говоря. А вот он и этот самый бидон. Так, там крыса какая-то, что ли, шастает. Так, ладненько, будем предельно осторожными. Но кто-то ее, похоже, подстрелил. Кто-то здесь шарится. Какие-то здесь сталкеры шарятся. Кто-то здесь что-то делает. Кто-то здесь дела делает. Так, журнал заданий обновлен. Это у нас не NPC же какой-то? Вроде бы нет. Вроде бы не NPC. Это у нас какой-то Игорь. Отлично. Так, журнал заданий обновлен. И надо бы сейчас проверить, что у нас за задания такие. Интересно, этот Игорь. Может пальнуть в меня И выстрел... снести мне мозги Давайте встанем за заборчик Вот сюда вот Да, и немножечко от него скроемся От этого чувачка Вот я не знаю, можно ли здесь стрелять По чужим игрокам, по другим точнее И устраивать какие-то баталии Я думаю, что можно Ты что здесь трешься возле меня? Эй, чувачок Я не хочу на тебя патроны тратить У меня их не так уж и много Так, предложение сделки Предложает вам начать а Бартер согласны? так секундочку я подумаю так уберем давайте пистолетик что ли, я не знаю так да ладно иди отсюда уже так не, не надоедай мне так бидон мне вообще нужен бидон положить бидон болотный эйр так отлично Зуда, журнал заданий обновлен замечательно а ага, он тут отстреливает каких-то крыс это, или кого он тут отстреливает он тут что сталкеров что ли отстреливает взял и убил чувачка личное сообщение ты зачем это сделал а, он тут просто берет и отстреливает сталкеров, берет патроны у них. Я просто в шоке над этими людьми. Так, нам надо отсюда смотаться, пока нас не отстрелили. Да, я так понимаю, он здесь орудует и отстреливает всех подряд. Не только, значит, сталкеров, но и людей. Тут, Да, тут можно отстреливать людей. И очень хорошо у него это получается, я смотрю. Но мы, ребятки, попробуем от него убежать. Попытаемся сбежать. Ребят, здесь можно, оказывается, отстреливать друг друга. Да, я и не думал. Он до сих пор... О, да, он за нами бежит. Этот чувачок бежит за нами и пытается нам настрелять тут немножечко. Отлично. Так, ладно, ничего хорошего нет, он уже меня ранил, и надо бы нам сматывать отсюда. Нам нужно срочно сматывать от этого паренька. Но он, смотрю, целится. Он периодически бегает за нами. Он целится, он перезаряжает пистолет, у него патронов дохрена, я смотрю. Нам надо убежать в безопасную зону к Владимиру Ильичу. Так, ну что, он перезарядил, я так понимаю, я теперь его жертва. Я теперь жертва этого чувака, я не хочу тратить патроны, я еще раз говорю. Так, отлично, но он, похоже, бежит за нами. Так, ну я думаю, я воспользовался преимуществом, когда он перезаряжал, я немножко от него убежал, Восстанавливаем силы и даем дерут. Вот сюда мы встанем и постоим, отлично. Ни хрена не нехорошее, друзья, тут радиация долбит вообще по-черному. Какое нафиг хорошее место, посмотри только, что творится-то, а? Капец, хорошее место, спрятался за туалетом, называется, блин, у тебя радиация долбит жестким образом, антирад, да-да-да, бегают друг дружку, стреляют, лут отбирают уже, нифига себе развязочки какие тут, а, так, надо, наверное, на остановке скрыться, сейчас постараюсь на остановке скрыться, так, антирад принял, пока что, да, у меня уровень радиоактивного загрязнения во мне убывает, Ох ты, ох ты, ох ты, чувачок, чувачок пробежал Чувачок, иди давай отсюда лесом Так, отлично, сядем пока здесь на остановке И подождем Все, выходим на болото Так, не теряй попусту силы У меня, ребятки, такой, знаете, нюанс Что я постоянно стараюсь бегаю Хотя этого делать не нужно Так, болото у нас с другой стороны А, вот там вот корявое дерево Все, идем туда и идем туда, лишь бы нам не зарядили в голову Отлично Перебежками мелкими так, не, не должно доходить до того, чтобы мы начали плавать. Ах ты, чувачок, он опять стреляет нас, а? Вот гад-то такой, паршивец. Он нас ранил. Очень плохо. Так, вот большое корявое дерево. Я уже практически возле него. Так, надо бы аптечку использовать. Я практически уже возле дерева, возле корявого, возле большого. Мне нужно выполнить квест. За мной охотится этот гад. Капец, охота, блин. Так, ну дерево я нашел. Дальше что? Мне, по идее, тут нужно найти эйр болотный. Да, конечно, на этом болоте больших корявых деревьев дохренища просто. А возле какого точно искать-то этот болотный эйр? Вот я не знаю, подскажите, пожалуйста. А, вот, вот что-то вижу. Вот, наверное, он этот имел в виду. А, давайте посмотрим. Так, эйр болотный, так. И это тот, который по квесту добавлен предмет эйр болотный. И Что? Что-то я не вижу, чтобы у меня что-то в журнале обновилось. Но, похоже, это не тот эйрболотный, который мне необходим. Да, в общем, тут такая заморочка, ребятки, у нас продолжается. Какие-то еще, может быть, корявые деревья где-то в округе есть? Нет? Вот еще одно корявое дерево поменьше. Не такое большое, как было до этого, да? Вот те вот два я обошел уже. И здесь тоже растет эйрболотный. Может быть, вот этот эйрболотный-то нам нужен, а? Давайте проверим. Так, добавлен предмет эйрболотный. И что? И где у нас выполнение квеста, черт возьми? Нет выполнения квеста, значит ищем еще корявые деревья Я так понимаю, да, давайте еще побегаем Тогда, я не знаю, какие здесь корявые Деревья еще можно обшарить Идем дальше, и еще один Находим эйр болотный по нашему квесту Только он уже э, Находится не возле э, Большого корявого дерева А просто-напросто мы находим его В этом болоте и все Но я не вижу, ребятки, выполнения квеста Когда оно, интересно, случится, я не знаю Я уже тут много чего пересобирал Этих эйров набрал целую кучу Кривое дерево, может быть, вон к тому все-таки кривому дереву мне нужно Потому что он, может быть, специально высиживает там эйр болотный, Так, или вот этот вот эйрболотный мне нужен, нет? Ничего, ребятки, не пойму, но идем дальше Мне кажется, что все-таки где-то развязка должна быть вот возле того, скорее всего, кривого дерева Которое находится в этом же одиноком доме, где мы в бочечку положили, да? Давайте попробуем подойдем к нему как-нибудь сбоку И пошаримся там Возможно, нам удастся там что-нибудь найти. Секундочку. Так, значит, я тут в доме нарвался на кого то сталкера. Стоит, чего здесь надо? Просто оглядываюсь. Оглядываюсь в другом месте. Аккуратно выходим. Выходим и ищем, ребятки, кривое дерево. Короче, какой-то, значит, сталкер, который нам рассказал важные вещи. Но мы, ребят, продолжаем. Нам необходимо найти какое-то старое гнилое дерево. Все вроде бы правильно. Почему у меня квесты до сих пор не засчитываются? Так, что это? Корень эйра, да, вот вроде вот это вот то, что нужно Так, наконец-то, друзья, журнал задания обновлен Вы собрали необходимое количество предметов Так, ну что ж, давайте смотрим, какие у нас дальше указания Так, значит, корень, корень найден, нужно отнести его Владимиру Ильичу в деревню Все, ребята, выдвигаемся А, Ну что ж, вот мы опять пришли к Владимиру Ильичу Насчет настойки для барыги Что поведаешь? У меня корень эйра есть так, надо же, принимаем, принимает тебя зона, так оно выходит Ну тогда держи настойку, а я корень отложу до следующих порций Спасибо, так, ну что ж, Владимир Ильич мне, значит, дал еще один предмет Вот эта настойка, которую мне сейчас нужно будет отнести А патрончики там мне дали, вроде как дали Ну что ж, отлично, замечательно Все-таки разобрался я, значит, с Владимиром Ильичем и с его патронами Ну что ж, пришло время зарядиться и я так понимаю, сейчас можно дополнительные квесты делать и уничтожать в каких-то псов, приносить хвосты и так далее и тому подобное. Ну что ж, ребятки, на сегодня, думаю, пока что мы завершим наш с вами прохождение и выживание в игрушечке под названием Stay Out. Дальнейшая судьба зависит ее целиком полностью от вас. Мои дорогие зрители, если вы, конечно же, будете поддерживать меня и просматривать, и ставить лайки, то тогда я, конечно же, буду продолжать играть в эту замечательную игрушечку Мне, на принципе, неплохо так заходит И я готов здесь творить и дальше великие дела В Любич мы непременно отправимся в следующей серии Ну а пока, ребятки, давайте наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров И 50 лайков, чтобы я и дальше продолжал перейти прохождение и выживание В этой интересной и увлекательной игрушечке Но ну, а вы играете только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Ну а если ты досмотрел до конца